Меня зовут Динара, город Салават, структурный директор. Работаю давно в Арифлейм. Как я пришла к продукту Wellness? Вот у нас фотографии до и после, да? А, но как я к этому пришла, сейчас коротко расскажу. Вот посмотрите, это наша поездка в Швецию. 2014 год. А, ну вот, наверное, узнали меня, да, здесь. Вот Светлана Веснина стоит, и, получается, вот с этого боку это я. Все мы тут в белом. Да, 86 килограмм был мой вес, и, в принципе, я себя не считала толстой, потому что, когда я пришла работать в сетевой бизнес, я была худенькая, мне люди не доверяли, и мне охота была стать таким солидным директором, да, а что у меня прекрасно получилось. Меня хорошо слышно, да, поставьте плюсики. Вот, и когда многие мне говорили, тебе надо худеть, я все время возмущалась. я говорю, я так долго к этому шла, чтобы мне люди доверяли, ну, почему-то у меня такие были стереотипы, да, а на самом деле... У каждого свои тараканы в голове. Вот Как же я пришла к тому, что все-таки необходимо сбросить лишний вес, да, прийти в норму и чувствовать себя отлично. Это наша поездка, 2014 год, где мы посетили Игелеса. Основатели Игелеса это профессор Сикстен, практикующий кардиохирург, да, то есть он профессор очень известный во всем мире вы можете набрать в интернете и прочитать о нем что это за человек какие у него изобретения в швеции такие стандарты если ты профессор то ты ежегодно должен разрабатывать различные инновации понимаете не просто там один раз за всю историю свою работу создал суперпродукт, да, и ты профессор. А ежегодно нужно подтверждать свою квалификацию, то есть очень высокие стандарты, нормативы. А, посмотрите, как это выглядит. Игелеса. Научно-исследовательский центр. Это небольшое одноэтажное такое здание. Находится в экологически чистом районе Швеции. А, оно ближе даже к Дании, к Копенгагену. Очень красиво. Мы были в июне а, Свежий воздух. Вы знаете, да, на территории Швеции нету таких фабрик, как, к сожалению, у нас, например, в Башкирии, такой завод, как Словат Невтерк Очень много выбросов. Да. В Швеции таких заводов нету. Там очень чистый воздух. И все ингредиенты, которые у нас содержат Wellness, да, они проходят тщательную проверку. То есть если там содержится продукт, тот же горох, например, да, то он специально выращивается на таких полях чистейших. Да, то есть здесь можно доверять 100% то, что содержится в составе. Вот посмотрите, какая у нас команда была. Вот наша команда. Это у нас скандинавская ходьба. Сейчас это очень модно, да, и у нас вы можете ее видеть очень много сейчас занимается этой скандинавской ходьбой, очень полезно, потому что здесь и спина работает, и мышцы рук работают, да. То есть все задействовано, и очень полезно ходить а, с палочками. Очень модный вид спорта. Да, и вот здесь мы этим занимались, так как игелеса, небольшое помещение, да, и полгруппы у нас ушла лекцию, полгруппы гуляла. Потом мы менялись местами. То есть очень интересные лекции у нас были. О а вот здесь в белых бриджах, это я, видите мышкой, когда я показываю, да? Да, мой вес был 86 килограмм. Мы были в Игилёсе в том месте, где сама королева Швеции была, эту родину Wellness посещала, да? То есть и мы там были, то есть каждый, кто сильно захочет, может посетить Игилёсу. Швеции. Смотрите, здесь идет дегустация королева а, Швеции, Сильвия, ее угощает шеф-повар Мэт Пол, шеф-повар Игелеса. Я всегда своим клиентам говорю, что королевская семья а, пьет коктейли Wellness, а вы умничаете, да, то есть, ну это как бы для клиентов это надо об этом говорить. Всю информацию, которую вы знаете о велнесе, нужно обязательно рассказывать своим клиентам, что это мировой продукт, мировые стандарты. Да? Посмотрите, наши велнес-продукты – это номер один среди БАДов, да, среди а, биологически активных добавок, номер один выбор года. Это независимая экспертиза. Это не я говорю и не Арифуэм придумал. Это среди тех продуктов, которые у нас сейчас есть на российском рынке. Понимаете? Вот, то есть наш wellness, он лидирует. В этом тоже нужно обязательно рассказывать всем своим клиентам. Смотрите, какие у нас стандарты. У нас очень высокие стандарты. Стандарт GMP, вот он, да, это самый основной стандарт, которым мы гордимся, да, которым мы можем похвастаться. К сожалению, очень мало продуктов, даже которые продаются в аптеке. да ну, Вы понимаете, наверное, что аптеки – это те же самые розничные магазины. Поэтому эта реклама да, по телевидению и так далее, она на нас действует, на наших клиентов. Поэтому надо все изучать. Любой продукт, который продается в аптеке, это не значит, что он полезен. Да. Очень много подделок, Потому что медицина у нас идет на втором месте, да, как бы по продаваемости а медикаменты, лекарства и так далее, да, они занимают второе место в мировом объеме. Поэтому очень огромное количество подделок. Это хорошо, что если вам не нанесут вреда таблетки, а если есть и смертельные случаи, да, поэтому очень надо основательно подходить к этому. У нас врачи знают наш продукт wellness, потому что наш продукт wellness уже 7 лет на российском рынке, да? Но они, знаете, врачам не будет работы, если мы все будем заниматься профилактикой. Поэтому они говорят, да, отличный хороший продукт, вы можете его употреблять. Но они не рекомендуют его вот когда до болезни. Да? Вы пришли, они выписывают вам кучу лекарств, Сейчас очень дорогие лекарства. Слава богу, мы как бы очень редко пользуемся аптекой. Я вообще редко не люблю я ходить по больницам, по аптекам. Вот. и лучше я буду заниматься профилактикой. Вот посмотрите, вот такие стандарты. Да, и еще рекомендована Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов. Наш продукт исследовался в институте питания. Это единственный добровольно а, наш продукт исследовался там. Да? Слышали, наверное, кремлевская диета. На кремлевской диете худеют все, потому что туда поступают уже больные ожирением люди, а, люди, которые свыше 150 килограмм. А, ну, это очень такая тема важная. да? И там с научной точки зрения, над ними работают, да, они клинически, то есть они лежат в больнице, лежат на специальном питании, на диете. Наш продукт коктейль там разделили на две группы, и наш продукт исследовался. В течение двух месяцев а, группа команда, да, принимали наш продукт Wellness. У них были очень быстрые результаты. Худеют все на кремлевской дети, потому что там невозможно не похудеть. Но у нас была Нашей команды, которая худелась с wellness, да, была стрессоустойчивость, то есть они были позитивны, энергичны и работоспособны. А те, которые а, худели без коктейля, они даже обижались, как Ольга Григорян, наш заведующий пит... института питания, нам рассказывала. да, они обижались на то, что им не дают суперпродукт, да, чудопродукт, который дают другой группе. Но они между собой общаются же. Вот, поэтому. Понимаете, надо доверять, прежде чем а, изучить нужно, что за продукт, и довериться. У нас очень много историй, поверить нам, да, и вообще напишите в чате, кто не пробовал продукт Wellness и пока еще не выписывает, поставьте единички. Я просто посмотрю, какая у нас аудитория сегодня, всем, кто знаком Wellness, Все пьют Wellness? Ага, Беляева Наталья. Кто еще не пробовал продукт Wellness? Вы, наверное, недавно только пришли, и вам все интересно. Пока изучаете информацию, да? Угу. Стоит попробовать. Я надеюсь, после моей презентации вы напишите отзыв, как вам вообще после презентации еще больше захотелось попробовать этот продукт или нет, да? Давайте все-таки дальше пойдем по презентации. Да, какие у нас основные факторы жиросжигания. Их немного, да? их всего 7. Это питание каждые 3 часа, увеличение количества белка в рационе, сокращение потребления углеводов. Употребляем больше клетчатки, естественно, да? то есть овощи, фрукты, тушеные, свежие и так далее. Пьем много воды. Но здесь насчет воды надо приучать организм, если вы сразу не пили, например, не любите пить воду, да, и вы в первый день выпьете 3 литра воды, у вас будет отек, да? поэтому приучаем себя постепенно к этому, утром полтора-два стакана, ну, вообще рекомендуется в среднем каждый час выпивать полстакана воды, поэтому тогда вам не будет это сложно, и организм вам скажет «спасибо». Если вы забиваете, да, можно через 2-3 часа выпить стакан. Но желательно каждые полчаса выпивать полстакана воды. Силовые тренировки три раза в неделю. Я рассказываю сегодня о себе, да, как у меня я пришла к результатам. Поэтому сейчас пройдемся по моей истории. Как я пришла к этому, я начала уже, да. Модель тарелки. Во-первых, на самом деле нужно пересмотреть свое питание полностью. Я не говорю, что нужно mm -hmm. пить только wellness. Да. Естественно, нужно и питаться правильно, и двигаться, и все в комплексе. да. Вот посмотрите, у нас система естественного снижения веса, она ориентирована именно на модель тарелки. Это самый последний тренд, да, который модель тарелки... По модели тарелки худеть. То есть это не сложно. Во-первых, тарелочка должна быть диаметром 19 сантиметров. Здесь так на рисунке кажется, что это огромная тарелка. да, Но на самом деле тарелка у вас должна быть маленькая, 19 сантиметров. Есть нужно всегда маленькой чайной ложкой. Ну, это я для тех говорю, кто хочет привести норму себя да, в свой организм свое тело ну и смотрите что у нас содержится салаты овощи разных цветов до да, разных цветов нужно потому что у нас мы вообще наедаемся глазами да мы когда покупаем продукты в магазине мы покупаем обертки рекламу не сам продукт да почему каждый продукт пытается упаковать красиво потому что мы покупаем рекламу полноценные белки Должен содержать ваш, должна содержать ваша тарелка да, и медленные углеводы. Что, из чего же состоит наш коктейль? Вот, посмотрите, это оптимально сбалансированная еда. Если вы хотите добиться результата похудеть, вам значит надо а, какой-нибудь прием пищи заменить. А, желательно, конечно, ужин заменить коктейлем wellness да, или порцией супа. А, вы можете заменить полдник. А, я пришла к этому, когда я принимала две порции коктейля wellness в день. То есть я вообще тоже а, до 2014 -го года я пила коктейль, да, но я ела все подряд. Представляете, это белки. И если вы не меняете свой рацион питания то вы можете набрать весы. Первые четыре дня, ну, неделю у кого-то, да, может, наоборот, вызваться а, сильный аппетит. Не пугайтесь этой реакции, потому что это новый продукт, который вы раньше не употребляли, да, ваш организм, вы получаете готовые белки сразу. В течение 5-7 минут нужно а, выпивать одну порцию. Ни в коем случае не залпом, это не вода, да, это не молоко, это питание, поэтому нужно, он, оно должно поступать медленно в организм. Но если вы развели коктейль, его уже нельзя держать более 15-20 минут в разведенном виде, потому что он быстро портящийся продукт, да? То есть сразу, он, для употребляете вы его сразу как развели. Что же содержит наш уникальный коктейль? Аналогов нету в мире. Три протеина в одном продукте. Яичный протеин содержит максимальное количество омега-3, да, которое необходимо для нашего организма, для нашего мозга. Протеин зеленого горошка. Здесь используется именно горох мозговых сортов. Отборный. Да. Молочный протеин считается наиболее биологически активным среди всех протеинов и более легко усвояемым. Просто вы можете сравнительную характеристику посмотреть, да, изучить. Вообще, вот даже а, есть в некоторых магазинах, там сейчас очень модно, красиво, а, правильно питаться. Да? А, есть там порционные пакетики, там, коктейль молочный. Ну, вы посмотрите просто состав, что содержит эти продукты. И они, в принципе, не дешевые. Что содержит наш продукт? Клетчатка из сахарной свеклы это для энергии нашего организма. Да? Шиповник, который укрепляет наш иммунитет. Яблоко, которое придает такой мягкий вкус нашему коктейлю. И сукралоза. Это единственный разрешенный в мире сахарозаменитель. Вот. То есть это натуральный сахарозаменитель чтобы у нас не был высокий гликемический индекс, да, и наш продукт мы можем легко, свободно рекомендовать тем, кто болеет сахарным диабетом. На самом деле очень много историй, вы можете это прочитать в наших группах. Дальше давайте пойдем. Здесь нужно вам найти свою программу в системе естественно, снижения веса. Значит, Я уже повторяюсь, да, для снижения массы тела вам нужно... От одного до трех раз в день. То есть в обед обязательно включить в рацион wellness, да, и также салат, клетчатку. Вот посмотрите, это для снижения массы. Для наращивания мышечной массы нужно употреблять коктейль на молоке, да, боли будут концентрированный и во время приема пищи или после приема пищи, чтобы у вас было дополнительное питание. А для тех, кто удеет, это надо до еды, да, за полчаса, и порция у вас уменьшится. Вы сами это увидите, на самом деле, на себе надо испытывать. Для нормализации системы питания, вот за 10-30 минут до приема пищи. Обязательно пьем воду, да? Приучаем себя утром. Воду нужно пить утром комнатную комнатной температуры, да, ни в коем случае с холодильника не рекомендуется пить воду, потому что холодная вода для организма она не есть хорошо. Даже в жару не рекомендуется холодную воду пить. Поэтому нужно пить воду такой комнатной температуры. Хочу попробовать, а при ГВ можно? Вы мне расшифруете, что такое. Я вам отвечу. Наталья, дошифруйте мне, ладно? Я не пойму, какой у вас вопрос. Вот, смотрите, да, вообще в среднем получается где-то 8 стаканов в день нужно выпивать воды, грудное скармливание. А, знаете, у нас как бы продукт не тестировался на беременных и на а, тех людях, которые груди кормят, да? Почему? Ну, естественно, на упаковке пишется, не рекомендуется там при беременности. Просто не было исследований таких. Но наш продукт уже 7 лет у нас а, на рынке. В нашей структуре очень много случаев, в которых очень много детей выросло на wellness. Да. Беременных у нас очень много пьет wellness продукт. А, вот задайте себе вопрос. Вот вы грудью кормите, вы все продукты так тщательно изучаете в магазине. Вот я знаю, что когда груди кормят, есть и рыбу соленую едят, и чипсы едят, да, и даже пиво могут попить. То есть об этом они не задумываются. А как wellness, так значит это, при грудном скармливании можно. Я не говорю сейчас именно про вас, да, а просто вот говорю в среднюю статистику. Едят все, что угодно, но wellness же не рекомендуется при беременности. Если у ребенка нет аллергии на молоко и яйца, то нужно, да. Вот Женя, она на своем опыте это говорит, потому что а, у нее сын, да, скоро будет год, а, который вырос на выломности, можно так сказать. То есть она также Женю грудью кормит, а, но во время беременности она а, пила полностью коктейль, да, ежедневно и после беременности. То есть она сейчас тоже кормят груди и употребляют продукты wellness, причем все продукты, да, wellness. Это просто суперпродукты, которые на самом деле вам просто помогут, у вас будет и молоко лучше, и будет больше содержать питательных веществ. Это белки, а что нужно для новорожденного, да, для растущего организма? В первую очередь белок нужен, поэтому противопоказаний никаких нет, в принципе. Дальше давайте пойдем. Вот. Водный баланс. Да, вот у нас такая бутылочка есть специально, потому что сейчас очень много аксессуаров а, у Wellness, да. И очень в применение, когда вы идете на тренировки. Так, помимо значит, воды, я про себя рассказываю, да, а, как я начала две порции коктейля Wellness, воду пить, да, и пешие прогулки ежедневно. В среднем 7-8 километров в день нужно проходить удобной одежде, быстрым шагом. Если вы путаете поход в магазин с пешими прогулками, это не пешие прогулки. Когда вы идете на пешу прогулку, у вас должны быть, в принципе, отключен телефон, мозги, да, вы просто идете гуляете быстрым шагом, можно на обгон, да, там, когда идете быстро, вот это в Абгане, дальше и так далее. То есть очень можно быстро и легко пройти 7-8 километров, когда вы удобной обуви, удобной одежде, и именно идете на прогулку, выходите. Лучшее время для пеших прогулок – это утренние часы, да, с 8 до 10 утра, и вечерние часы с 10 до 11 вечера. Очень сильно сжигаются калории. Поэтому, как вам удобнее, вы можете выбирать это время. И я один раз в неделю плавала в бассейне, потому что мне очень нравится. Плавание универсальный вид, да, вот просто здесь... Потому что плотность воды, она сильнее, чем воздух. И знаете, вчера раз у меня муж сказал, он рыбак, он сказал, я никогда не видел рыбу, болеющую ожирением, да. Потому что, ну на самом деле, если вы будете плавать как можно чаще, у вас не будет лишнего веса. Если вам нравится плавать, то есть это надо прям, если не нравится, нужно себя... Многие не умеют плавать. Когда я начала звать свою группу на похудение, звать в бассейн, я поняла, что многие люди не умеют плавать. И среди мужчин тоже. Ну, надо учиться, никогда не поздно, да, учиться. Поэтому это не страшно, не сложно. Нужно преодолевать свои страхи. И тогда вы просто будете побеждать себя. Бег, да, это самое тоже жиросжигающий это бег. Ну, я понимаю, что не все могут бегать сразу, нужно тут правильно начинать бегать, не все любят бегать, да? можете начинать с быстрой ходьбы. Мы начинали так, бегать в парке, мы начинали одну минуту бежим, две минуты идем, ну, быстрым шагом, и так в течение 20 минут в день, да, а потом наращивали потихоньку. То есть для меня вообще первые шаги были очень сложные, потому что я, в принципе, никогда не занималась спортом. Я, в детстве я занимала, играла на фортепиано, да, занималась музыкой. Вообще была у меня мечта быть спортсменом души, душе. Поэтому в любом возрасте можно осуществлять свои мечты. Бег очень хорошо это, сжигает жиры. Подъем еще на гору. Да. Если вы живете в многоэтажке, то забудьте про лифт. Я живу на девятом этаже, я легко, спокойно, ну, в день два-три раза я поднимаюсь. Если без сумок, без пакетов по Reflame, да, если не с офиса, то я всегда поднимаюсь пешком. И это, в принципе, не сложно. Просто нужно привыкать к этому, приучать себя. А, любая привычка да, на 21 день она вырабатывается. Если вы делаете это ежедневно, и вас это войдет в привычку. активный образ жизни сейчас у нас уже последние деньги зимы да и поэтому э, можно еще и на лыжах покататься и очень активный просто вам wellness не даст спокойно сидеть на месте вы будете активны вот смотрите здесь я тоже увеличила омегу 3 омега-3 у нас идет 60 капсул до да, в одной упаковке я принимала в день по 4 капсулы. Потому что просто вы... Омега-3 вам помогает, да? Когда вы принимаете... Вот здесь исследование провели в Австралии, что группа людей, которые принимала омега-3, они похудели больше, чем просто занимались другими упражнениями, да, без омега-3. То есть это как бы исследование не мы проводили, а омега-3, она предотвращает, убирает ваш холестерин, вредные жиры, да, а заполняет ваш организм полезными, насыщенными жирами. Вот сейчас у нас акция в каталоге. Да, комплекс Омега-3 в этом каталоге идет по акции. А с 50% скидкой. Это не пропустите это. Да, я с трудом нашла... Картинку с каталога, потому что, ну, о пользе омега-3 вы можете подробно изучить. Это просто необходимый продукт, которым многие не знают, многие знают, но не употребляют, да. Здесь условия при покупке wellness pack и коктейля вы можете приобрести упаковку омега-3 с 50% скидкой. То есть очень выгодно. Каждые пять секунд в мире продается один продукт Wellness. Какие вам еще нужны доказательства? Это факты. Когда ваш клиент, например, спрашивает и а, задает вопрос, отвечайте ему фактами. Фактов у нас очень много, подтверждающие наш продукт, что он уникальный. Вот факты. Показывайте мои фотографии. Если у вас нет пока своих результатов, разрешаю показывать мои результаты. Да, это вот до и после. Совершенно разные два человека. Я сделала несколько разных фотографий, чтобы мне было понятно, что это там смонтировано, да, или пиар-ход такой. Угу. У меня вот дочка, она в зеленом. Мы ежедневно употребляем омегу и мультивитамины детские, также она в любое время может коктейль развести и выпить, да, и тоже любит супчик. А сын у меня любит томатный суп, дочка любит зеленый спаржевый суп, то есть мы всей семьей употребляем продукты wellness, нам это не сложно, потому что это очень удобно, и я выбираю, я за здоровый образ жизни, чтобы дети мои были здоровы, и потому что ну, мы уже не один год пьем, да, и как бы я не могу говорить о том, что... Знаете, просто на днях, вот в том месяце, мне дочка говорит, «Мам, у нас медкомиссия со школы, ты знаешь, говорит, где находится детская больница?» Представляете, ребенку 10 лет, да, и она говорит, «Ты знаешь, где находится детская больница?» Я говорю, «Я-то знаю». Ну, мы еще туда, когда в садик ходили, ходили, то есть, получается, мы 4 года не ходили в детскую поликлинику. Делайте выводы. Мы даже забыли детскую поликлинику, где она находится. Ребенок мне говорит: ты помнишь, когда мы в садик ходили, туда мы ходили в эту детскую поликлинику? Я считаю, что это все благодаря wellness. Потому что, когда мы родились, у нас были слабые легкие. А, ну, и они не были слабые, но 10 месяцев мы переболели баранхи. Ребенку было 10 месяцев, мы лежали в больнице бронхитом, да, а делали, э, вен же нет у детей, и делали систему через голову ей, да, потому что была очень острая форма, осложненная бронхита, и я считаю, что, знаете, вот многие... Мамаши считают, что если ребенок болеет, это нормально, да, это ненормально. Любая болезнь, она дает о себе потом знать. Поэтому многие считают, ну, подумаешь, сополь, горло, там, кашель и так далее. То есть все это пропускают, как будто так надо. Если за зиму ребенок болеет там 5-6 раз, это нормально. Нет, это ненормально. Любая болезнь, она дает осложнение, она сама отдаст о себе знать. И. Вот так у нас было 10 месяцев. Фаранхиты мы переболели, да, очень серьезно. И поэтому я считаю, что благодаря велнесу мы такой иммунитет выработали. Мы уже более 4 лет не ходим в детскую поликлинику. Еще у нас была аллергия на укусы комаров. Первые укусы, вот когда только-только начинается вот это лето, да, вот это комары такие майские, да. Ну, они... Первый укус вот у нее машка, комары, у нее прям моментально за несколько минут отек лица был, затекало все, руки опухали. И я знаю, что омега-3 лечит аллергию. Мы просто усилили а, норму, да, мы не одну ложечку, а полторы ложечки в этот период пили, и у нас уже по года 3-4 нету такой аллергии, нету такой реакции на укусы комаров. Вот это фото, завтрак Анна Ожерелевой, да, мне очень нравится этот фото, поэтому я включила его сюда, да, вот здесь на фото коктейль ванильный, внутри комплекс для волос, wellness pack женский, да, вот он так выглядит, вот, да, вот так вот он, в таком пакетике, и порция коктейля. А, вот это фото... Ефимова Ирины, четвертый шаг. Вот посмотрите, очень выгодно именно выписывать Wellness Live, потому что и быть в премьер-клубе, потому что очень много подарков вот, для тех, кто только что присоединился. Да, за четвертый шаг, вот первый, второй, третий и четвертый шаг, когда вы будете на полной подписке Wellness да, и делать еще премьер при этом, то вот этот весь вам набор обойдется очень дешево, потому что за четвертый шаг в подарок идет здесь сыворотка, туалетная вода и wellness pack. Представляете, то есть компания настолько богата, что она может лояльному своему постоянному клиенту дарить такие шикарные, роскошные подарки в поддержку того, как вы новичок. Да? Значит, вы пьете коктейль wellness, wellness pack, да, и делайте примерку. Оп, и Вам еще дарят такие подарки. Я считаю, что это роскошные подарки. Ирина здесь, да? Привет, Ирина. Вот. Посмотрите, и за сколько ей это обошлось. Я оставил ее накладную здесь. А вот этот заказ я обошелся за 848 рублей. Представляете, круто, да? А также за Wellness Life у вас начисляются баллы. То есть. Wellness Live подписку вы полностью получаете подарок бесплатно, да, но вам ваши баллы начисляются, личный объем. То есть это очень выгодная подписка. Вот она как. Каждый четвертый набор у вас будет бесплатно. Вот что сюда входит? Вот так вот коробочка выглядит, да? Так, вот видно вам, да? угу. Сюда входит вот Wellness Pack. Коктейль и суп. Есть твоя жизненная энергия, есть супом, да, подписка. Как бы. Вы можете на 100 баллов, это когда коктейли и витамины, на 150 баллов, когда у вас коктейль, суп и витамины. В подарок при первом заказе вам приходит коробка, дневник Wellness Life и шейкер сам. То есть стаканчик с мерной ложечкой. Очень выгодно подписывать, подписку делать Wellness Life. И каждый четвертый набор, дальше у вас уже будет приходить без коробочки, без подарочного шейкера, просто продукты будут, да. И четвертый набор вы получаете абсолютно бесплатно, но ваши баллы сохраняются. А, вот первый заказ Емолединовой Эльмиры. А это поселок Гуздяк, да. Поздравляю вас с первым заказом. Благодаря Wellness у них команда очень быстро растет, сейчас Эльмира на 6%, поздравляю, еще раз пользуюсь случаем. Вот просто выложила свои фото а в нашу группу, я в премьере, очень нравится мне, когда наши новые участники да, активно участвуют, выкладывают фото, мне это очень нравится. Вот посмотрите, то есть это подписка Wellness и просто для себя, да, зубные щетки, зубная паста. Вот классно. И плюс к этому еще объемная скидка от личного товарооборота 10% процентов плюс от группового товарооборота, смотря группы, нескольких скольких процентов. Да? Очень выгодно. И вся команда пьет wellness таким образом быстрый рост. Угу. миры тоже слушается. Да? Вот. Мне приятно, когда про кого говорю, слушают. Вот еще заказ тоже у нас в чате нашла. Не помню, чей заказ. Если кто-то узнал свое фото, вы можете... А, поставить плюсики да вот посмотрите тоже здесь суп был на спек астаксантин и детская омега да? то есть кто еще не с нами вливайтесь в популярный тренд здоровый образ жизни ну это тоже факты опять вот посмотрите Наш wellness продукты употребляют очень многие спортивные команды, многие известные спортсмены, да, такие как Слуцкая, Плющенко, хоккейные команды, очень много. Вот здесь на фото известный путешественник Федор Конюхов и Сергей Канашин, руководитель Арифоэм, да. А странное СНГ и Балтии. Вот посмотрите, очень красиво такое фото. Мы нашли его в интернете, на просторах интернета. Федор Конихов, отзывы такие о судьбе, да, Очень удобно сухое питание во время путешествий. Вы получаете полноценные белки, и в то же время вы не перенагружаете организм, так как нужно много двигаться. Да? Очень удобно в походных путешествиях тоже. Мы сами, когда едем в командировку, всегда берем с собой суп обязательно в поезде, в дороге, в самолете. Очень отличный перекус, потому что в аэропортах а, цены заоблачные, непонятно там, что есть еще. Да, и мы не знаем, из чего готовят в ресторанах. Это не есть круто. Поэтому лучше свой супчик Wellness я ему доверяю. Сейчас. У нас пост, да, у многих, поэтому суб Wellness отлично подходит к постному меню. Здесь только растительный компонент, три источника растительного белка и оптимальный баланс питательных веществ. То есть Также вы можете как рекомендовать знакомым во время поста, да, то есть очень удобно. Ну и на пути к идеальной вашей фигуре нужно обязательно окружать себя теми же, у кого такие цели. Почему мы тренируемся в команде? Сначала начала я с себя, да, и потом начала приучать свою команду. Когда вы в команде, вы друг друга поддерживаете. Даже если вы уже два человека, это уже команда. Вдвоем можно сходить и в бассейн, можно выйти на прогулку. Можно стать на лыжи вдвоем, не так страшно, да? И таким образом потихоньку к вам будут подтягиваться люди. Начните с себя и предлагайте людям, просто начните с движения и угощайте велмосом. Делайте небольшие домашние кружки, да, в офисные кружки. То есть на работе у себя вы можете демонстрацию устроить, Да. Это все окупится вам. На самом деле, никогда не надо жадничать. Надо о здоровом питании рассказывать, давать пробовать, говорить об этом. Потому что ну, мы так устроены, нам надо все попробовать на себе. А, и таким образом кто-то закажет, кто-то а, вам закажет через полгода, да, кто-то созреет через два года. Но это вы уже этих людей будете потихоньку вводить в курс. Кто-то сразу закажет. Это наша wellness-прокачка. Да, Мы вот так весело организуем ее. А вообще у нас участников очень много приходит, но без их согласия мы не можем выкладывать фото, поэтому здесь лидеры участников прокачки. Вот такой командой мы работаем. Все вместе, и таким образом у нас огромные результаты большие. Ничего сложного здесь нету. Моя презентация потихоньку подходит к концу. Еще 10 минут и я закончу. Основа нашего бизнеса это пригласи 5 человек, научи их делать 150 баллов. То есть, а, обучайте тому же, что вы сами умеете. Если вы сами в премьер-клубе, вам не сложно будет обучать людей. И таким образом. Когда в вашей команде будет 125 человек, которые будут повторять вас, делать 150 баллов, у вас будет объем, групповой объем, как золотого директора. Да, таким образом вы можете выйти по карьерной лестнице на уровень золотой директор. А начать нужно всего 5 человек. Вот если вы 5 человек правильно научите, объясните как и дальше по геометрической прогрессии каждый будет приглашать по пять человек это не кому понятно поставьте семерочки что эта система реально работает она просто уникальная надо к этому идти и добиться этого всем понятно да все стараемся придерживаться этого и обучаем это Вот на самом деле все гениальное просто просто нужно начать действовать вот следующий слайд у нас, короткое пособие для начинающих. Начните. Будет сложно, да, будут кто-то смеяться, будет будут, будут такие умные говорить, то, что я не верю ни в какие витамины и бады, надо просто вот я куплю, пойду апельсинов, лимонов и так далее. Соглашайтесь, не спорьте с этими людьми. Говорите, я раньше тоже так думала. Ну, здесь уже каждым, с каждым клиентом тонкий психологический подход. Вы своих, свое окружение вы знаете, кому как что сказать. да. И будут такие, которые категорично отказываются, будут такие, которые с первого раза пойдут за вами. Поэтому не, не переживайте. Чем больше у вас будет информация о wellness, тем легче вам будет рассказывать, и у вас будет больше уверенности, больше будут вам заказывать люди. <смех> Прямо про меня. Каждому отказывать, девочки, не переживайте от этого. Но когда вы найдете того человека, который согласится с вами и будет прям лучше вас рассказывать о велнесе, это будет вам просто очень приятно, да. Здесь ничего сложного нету. А у нас есть лестница успеха, да. Семь шагов всего. Всего семь шагов. Если вы будете придерживаться системы, пригласи 5 партнеров, которые будут повторять себя, то это будет у вас взрывной взлет, да? Поэтому на каждом уровне есть свои сомнения, и чем выше у вас уровень, в итоге на уровне директора вы скажете, да это же так просто. На самом деле это может сделать каждый. Пользуясь случаем, хочу сказать, 29 апреля в УФУ приезжает Ольга Григорян и Владимир Полежаев, лидер сетевого бизнеса топ номер один. А Ольга Григорян это не консультант компании Арифлайн. Это научный сотрудник клиники лечебного питания, вот, про которую я вначале говорила, да, который заведующий кремлевской диеты. А да? вот. Она. Ей 65 лет. Удивительная женщина с удивительным голосом, с обалденной фигурой, которую очень приятно слушать, которая может на каблуках рассказывать свои лекции по 3-4 часа, как песню петь. Это очень интересная лекции. Знаете, она основной акцент идет как бы о правильном здоровье о правильном образе жизни, о правильном питании. И свои исследования она рассказывает про wellness. Когда мы задавали ей вопрос сами, вы употребляете ли продукты wellness? Она говорит, конечно, да, я хочу оставаться молодой и энергичной. Потому что наш wellness, если его употреблять ежедневно, правильно все соблюдать, в среднем он продляет 20 лет жизни. Конечно, это научно пока не доказано. Но я знаю, что раз это разработано, значит, это все равно будет ваш, вашу жизнь продлять. Потому что, к сожалению, у нас такая экология а, в стране, да, и нам просто необходимо дополнительное питание. Раньше я всегда удивлялась, когда звезды на сцене выступали, и я думаю, они, наверное, что-то такое едят, потому что столько энергии, столько гастролина, да, и так далее. Поэтому, вот, пожалуйста, секреты есть, они у нас в руках, да. 29 апреля она приезжает в Уху и будет давать свою лекцию. Если у вас есть возможность, если вы прям рядом живете, да, и даже те, кто не рядом, это бывает раз в год, такие лекции, это, снова стоит того. Вести надо туда команды свои. И супер акция это... Только для нашего проекта, для нашей команды «Энергия роста». Акция на четвертый каталог. Супербомбическая акция. Да? Розыгрыш у нас будет. На банк поставлено 13 тысяч рублей. 11 призов будет 11 победителей. Главный приз это 3 тысячи рублей и 10 призов по 1000 рублей. Для участников премьер-клуба. Что такое премьер-клуб? Все знаем? Если все знаем, ставим пятерочки. Да, супер-акция. То есть условия самые простые. А, объяснять условия акции несложно. Просто выполнил свои 150 баллов, да, и ты уже участник розыгрыша. Об этом нужно рассказывать по своим чатам, а, своим новичкам своим будущим партнерам, потому что у нас на самом деле наш проект энергии роста, он очень крутой. Нужно рассказывать об этом всем-всем-всем. Наша задача дать информацию людям так, чтобы они захотели быть с нами. У меня на этом все. Спасибо огромное. 2017 год у нас юбилейный год. Нас ждет очень много сюрпризов. Всем желаю отличного каталога карьерного роста, отличного самочувствия, вместе с Wellness у нас все это получится. Всем спасибо, сейчас я ролик поставлю классный, пока не разбегаемся. Спасибо за внимание, до следующих встреч всем.